Ребята, это уже третий видос за сегодня. И вообще, ребята, давайте подписывайтесь на канал, ребята. Давайте сегодня добьем 70 подписчиков. Ну, ребята, это того стоит. Это уже третий видос за сегодня, ребята. Третий. И давайте добьем... Добьем 70 подписчиков. Давайте, я в вас верю. Так, ну давайте сейчас. Я планирую сегодня заняться. Ну, сегодня мы уже много чем занимались. Ну, давайте поселимся в этой деревне. Что, значит? ну что будет, с чем заниматься будем в этом видосе, так как назовем. Блин, тут еще не вся пшеница выросла. Слышу, Картошка тоже не вся. Ну, я думаю, в кузнице посеялась. Будет лучше всего в кузнице жить, конечно. Всегда лучше жить в кузнице. Да, короче, и, кстати, блин, как мне разговаривать? Там тихо, громко. Потом... Блин, да, реально, не надо тихо говорить. Это у меня вообще не слышно, я думаю. А то вот я почти только что тихо говорил, и меня, я думаю, вообще не слышно на, на, кам... на камеру. Да-да-да, да, да, да. да вот, так, вот так, вот так сделаем, пожалуйста, чтобы по -по -по потише, блин, было слышно. Так, у нас это же лава есть, ребят. Ну, смотрите, давайте заселимся вот здесь, да, сложим все вещи. И давайте, ребят, только еду с собой возьмем. Кстати, мне один человек уже написал про рекламу Ролтона. Типа это э, сколько мне заплатили за рекламу Ролтона? Алло, я, я не рекламирую Ролтон, это у меня ресурс пак такой. В смысле. Это у меня просто ресурс пак такой. Я просто ну, мне просто тогда нравилась жизнь ютубера, одного ютубера Эдисон. Вот тогда я и сделал такой ресурс пак. Чтобы подобно жизни ютубера было. Ну там не было Ролтона, но. Ну, еще жизнь бомжа мне нравилась. Да -да. Но не вообще очень похожи, если честно, жизнь бомжа. Эдисон и начинал с бомжа, правда, он не был бомжом. Ладно, короче, давайте копаться в шахту тогда. Ну, сегодня давайте будем скажем. Назовем этот видос опять дождь. Ну. Так, подожди. Так. О, железо! Что? Чего? Мы добыли так железо так быстро. О, -о, О, лайк за гром. О, лайк за то, что у меня гром выпал. Ой, что? Мы в печере уже. Ну нафиг, я не хочу идти туда. Я сказал, не хочу. Как? Ой, ребят, извините, что молчу. Я просто забыл про то, что говорить надо. Блин, реально, я так-то забываю уже про это. Про самое обычное, что надо в видео делать. Говорить. Во всех видео буду, я думаю, говорить почти. Ха, я уже думаю... Дождь закончился Ладно. так сколько нам еще копаться все мы почти нормально так. сходили чисто в шахту сразу так чисто вообще хорошо еще у нас четыре булыги не знаю надо дом разбирать чтобы булыги побольше было заделаем это доска ничего нельзя сгорит наверно сгорит наверно а не не сгорит, это... это бы сгорело наверное. не знаю пока не будем сейчас это а давайте пока верстак туда поставим чё бы и нет нормально так выглядит мне кажется хорошо выглядит это я кстати сделала для Ребят, где мой топор? У, меня, у нас вещей стало так мало. Это не реклама Ролтона, я еще раз вам говорю. Это не реклама Ролтона. Этот видос не реклама Рол, Ролтона. Я вообще не собирался Ролтона рекламировать. Я не знал, что он у меня в ресурспаке находится. Я думал, это был ванильный ресурспак. Ой, нет, в смысле ванильный ресурспак именно без моих дополнений. То есть это, это я дополнял этот ресурс. Здесь еще лом есть, как железная кирка. А да, мы, кстати, его сегодня получим с вами. да Короче, вот это мы все ломаем. Я просто надо быстрее. Вот, ребят, просто я последние два видоса так столько долго записывал. В общем, ну хотя для стримов прям нормально так чисто. Уже как стрим получился почти. Не как видоса а как принцевый стрим. Реально. Короче, давайте что-то делать, пока тут плавится. Давайте дверь себе сделаем, реально. Ну, ну что это за дом без дверей, Алло? Что за дом без дверей? Я предлагаю вам поломать вот тут вот этот дом. Ему нужен, все равно никого никто не живется. Да и вообще, я думаю, мы не навсегда в эту деревню переехали ожидать. Блин, житель, конечно, тут деревню всю ломать. Ну, житель, как бы, ну, я не житель, но я как бы житель. Да, логично, логично. Да уж. Я думаю, вы подпишетесь на, на, на, на мой канал, да? Это так? Вы подпишетесь? Подпишитесь. М -м -м -м? Подпишитесь? Под подпишитесь? На канал подписан. Уже подписан? Подпишитесь. Или уже подписан. Уже подписаны. Вообще а респект вам, если вы уже подписаны. Респект 65 человекам, которые на меня подписаны. Если ты смотришь этот видос, напиши комментарий. Я, я лайкну твой комментарий. Еще на канал тут А, я и так подписана на твой канал, точно. <смех> Мы же с вами... Я живу на этих взаимных подписках, ребят. Я, я проживаю на, на них, ребят. Я на них проживаю, на взаимных подписках. И спасибо реально людям, которые меня смотрят. Спасибо огромное, реально. И да, это да, даже не только подписано, есть и активные подписчики. Вот, например, Assassin's хороший, чувак. Можете его друзья добавить в дискорде у него дискорд Assassin's Play, если еще Ассасин Play не с, а си, английская вот эта вот, которая как с наша русская. Uh, ну, короче, Ассасин Play. И цифры 95-86. Можете его добавить. Я могу в комментариях оставить его дискорд. А кстати, если ты тут, Assassin's Play, то напиши комментарий, что ты тут. Вообще, ты тут, я тут. Пиши. Так, ну давайте, ребята, что же сделаем? Давайте кирочку сделаем. Что и весь комплект оставшийся. Ну и ботиночки, я думаю, сделаем себе. если кирка железный не, не лом... В смысле? А что, лом алмазный кирка? Не знал. Не знал. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Плавится дальше железка наша. О, у нас, у нас два нагрудника, ну да. Я его еще не буду делать. вообще, вообще ненужная не вещь. Ой, в смысле, нужно, конечно. Но только, ну, зачем скрафтить кучу? Кучу зачем они? Ну, зачем нужно кучу этих? У нас ядовитая даже картошка. Фу, я не буду ее есть. Ладно, давайте за подписчиков съем. Только за подписчиков. Ой, блин, сейчас мы сдохнем и все. ну шо ребят ладно давайте а, давайте вы подпишитесь на канал ну, я, ну, я ж не зря снимаю эти ролики не зря ж. я ради вас их снимаю чтобы вы подписались чтобы вы лайк поставили не лайк не можете не ставить а хотя да лучше поставьте лайк потому что ну, ну я хочу поднять оценку под, под, под лайки ну, на канале потому что у меня только 75 процентов ну, то есть по статистика по каналу, по лайкам, по, по всем видео лайкам всего лишь 70, 75% примерно. Даже 74, даже, не знаю, просто еще одну дизлайк поставил. Там процентов дизлайков. И там 30% дизлайков. Прикиньте, один. Вот что. Вот что делает с моим каналом один дизлайк. Ребята, ставьте лайки. Давайте просто соберем под этим роликом. Два дизлайка, и завтра тоже будет три видоса, ребят. Обещаю. Завтра тоже три будет. Я не знаю, как я умудрился так тупо умереть. Ну ладно, не важно. Умерел, умер, так умер. умер. Умерел. Ребята, где все жители? А где все жители? Вот, раз, два, три. А где остальные? Ну, реально, как будто деревня без жителей. Вообще. Вроде такая большая деревня. А что на этом? Аж... Поставьте лайк. Ну, давайте наберем 5 лайков. Ладно, давайте три лайка. Вот так. так. А что отвлекся? Ну ладно, давайте... Хорошо, давайте, ну, заканчивать ролик. С вами был я, Сев. Э, Набираем 3 лайка. Будет... Э, завтра будет тоже три видоса. Вот сколько лайков наберем, столько завтра видосов и будет, понятно? Нет, только, пожалуйста, не набирайте 10 лайков, прошу, не надо. Не издевайтесь надо мной. Завтра я не смогу записать столько видосов. Короче, давайте, э -э, набирайте три лайка, завтра три видоса. Два лайка, два видоса, один лайк, один видос. Ноль лайков, ноль видосов, понятно? Ну ладно, надеюсь, один лайк вы наберёте. Ладно, короче, с вами я был Сэм, с вами был Сэм, всем пока!